Приветствую! Меня зовут Иван Бардов, и я юрист по интеллектуальным правам. Сегодня хотелось бы в самых общих чертах обозначить проблемы служебных произведений. Тема не теряет своей актуальности, поскольку сейчас все больше работников не просто, условно говоря, работают работу за зарплату, но создают в процессе своей трудовой деятельности что-то новое, что еще и охраняется авторским правом. У каждого такого творца в процессе работы создаются определенные объекты авторских прав. Соответственно, программисты пишут программный код. Журналисты пишут и редактируют статьи, фотографы создают фотографии и редактируют их и так далее. Если эти объекты созданы в пределах установленных для работника трудовых обязанностей, то эти объекты являются служебными произведениями. Примечание номер один. Для лучшего понимания, как соотносятся понятия объекты авторских прав и интеллектуальная собственность, наглядно это можно выразить следующим образом. Интеллектуальная собственность ⁇ это наиболее общее понятие, в которое входят как результаты интеллектуальной деятельности, так и средства индивидуализации, например, товарные знаки. В свою очередь, к результатам интеллектуальной деятельности относятся не только объекты авторских прав, но и, например, объекты патентных прав. А вот уже объектами авторских прав являются самые разные произведения и программы для ЭВМ. Примечание номер два. Стоит заметить, что программы для ЭВМ произведениями не являются, а обособляются законодателем, но при этом программы охраняются и регулируются как литературные произведения за некоторыми исключениями, поэтому программы вполне себе могут входить в понятие служебных произведений. И именно эти результаты интеллектуальной деятельности все чаще становится значительной или же основной ценностью многих компаний-работодателей. Нередко права на эти служебные произведения в дальнейшем являются предметом ожесточенного судебного спора. Иными словами, здесь есть все предпосылки для конфликта. А поскольку работодатель все это оплачивает, то он Естественно, заинтересован в том, чтобы исключительные права на служебные произведения остались у него. В трудовых договорах часто можно увидеть отдельный пункт или даже целый раздел, посвященный интеллектуальной собственности. При этом условия трудовых договоров относительно интеллектуальной собственности, как правило, очень скупы на детали и выглядят примерно следующим образом. Мол, вся интеллектуальная собственность, на и дальше идет перечень объектов, принадлежит работодателю. Со стороны может показаться, что вопрос закрыт и можно спать спокойно. Но это не так. Сам по себе такой пункт никаким образом не защищает работодателя и, откровенно говоря, совсем не работает. Почему? Давайте разбираться. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности всегда изначально возникает у автора, то есть у физического лица, творческим трудом которого и было создано это произведение. Соответственно, в нашем случае это как раз работник. При этом по закону авторские права на служебное произведение принадлежат автору, а исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданским правом договора между работодателем и автором не предусмотрено иное. Напомню, что самое сочное, самое коммерчески интересное право среди комплекса авторских прав – это как раз исключительное право. То есть это право использовать объект и распоряжаться правом на него. Например, выдавать лицензии и так далее. Проще говоря, исключительное право, оно как раз про деньги. Иногда его еще называют эксклюзивным правом, что по сути является неадаптированным переводом с английского языка. На первый взгляд может показаться, что все выглядит просто замечательно. Исключительное право, которое про деньги, оно принадлежит работодателю. Все остальные авторские права, которые неотчуждаемы, принадлежат автору. Мир, дружба, балалайка. Но тут сразу же возникают проблемы. Первое. Что значит созданное в пределах установленных трудовых обязанностей и как это подтвердить в случае спора. Второе. Как определить, какие произведения были созданы в пределах трудовых обязанностей, а какие вне их. Третье. Как идентифицировать служебное произведение, То есть, как потом в случае спора доказать, что было создано именно это произведение, а не какое-то другое. На эти вопросы нам помогут ответить обзор судебной практики и постановление Верховного суда. Вот цитата из пункта 104 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации номер 10 от 23 апреля 2019 года о применении части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Простыми словами здесь написано следующее. Если произведение было создано не в пределах трудовых обязанностей, то оно не является служебным. Использование материалов работодателя не делает произведение служебным. И если есть спор то служебность произведения доказывает работодатель, а не автор. Еще одно примечание. Дата 31 декабря 2007 года здесь указана лишь потому, что постановление разъясняет порядок применения части 4 Гражданского кодекса, а она как раз вступила в силу 1 января 2008 года, заменив собой ряд устаревших законов. То есть мы уже видим, что не все так просто и... В случае спора именно работодателю предстоит доказывать, что конкретное произведение было создано в пределах трудовых обязанностей работника. На практике критерии доказывания в споре о том, служебное произведение или нет, наглядно можно оценить в обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, которое было утверждено Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 года. Суд обозначил следующие критерии. Во-первых, вхождение в круг служебных обязанностей и создание соответствующих результатов интеллектуальной деятельности, что может подтверждаться трудовым договором или должностной инструкцией. Во-вторых, наличие актов о приеме соответствующих результатов интеллектуальной деятельности работодателям. Отмечу, что поскольку это обзор судебной практики, то выводы были сделаны в рамках конкретного спора. Но, напоминаю, поскольку регулирование объектов авторских прав у нас, в принципе, более-менее одинаковое, в данном случае то, что применимо для фотографических произведений, применимо и для программ для ЭВМ. Первое. О служебном характере произведений не свидетельствует, что фотографии находились в фотоархиве издательства и что фотографии произведены в светлое время суток. Второе. Акт приема фоторабот издательством представлен не был. То есть суд акцентирует внимание на том, что необходимо иметь этот акт, из которого явно следует, что работодатель принял определенные произведение. Третье. То, что истец в период изготовления произведений находился на службе в издательстве на должности постоянного корреспондента, сам по себе не может свидетельствовать о создании фотографии в качестве служебного задания. То есть был сформирован ряд критериев, необходимых для признания произведений служебным. И все это применимо и к другим объектам авторских прав. Иными словами, если работник на рабочем месте за зарплату в рабочее время с использованием материалов и оборудования работодателя что-то создал, это само по себе еще не значит, что произведение будет служебным. Ключевой фактор – это создание конкретного произведения в рамках трудовых обязанностей работника. И именно из этого вытекает основная головная боль работодателя. Если работодатель не смог подготовить все необходимые документы, из которых бы однозначно следовало, что определенное произведение было создано в пределах трудовых обязанностей работника, то затем у него могут быть большие проблемы с доказыванием этого. Разумеется, это все справедливо в том случае, если суд, который будет рассматривать конкретный спор, будет руководствоваться законом и вышеуказанными разъяснениями Верховного суда. А это, увы, не всегда так. Но это еще не все. Еще нужно в течение трех лет начать использовать произведение, передать права на него или сообщить автору о сохранении служебного произведения в тайне, иначе исключительное право вернется автору. А если работодатель выполнит какое-либо из вышеуказанных действий, то необходимо выплатить работнику вознаграждение. Условия и порядок выплаты этого вознаграждения определяются по соглашению между работником и работодателем, а в случае спора – судом. При этом стоит отметить, что условия, которые относятся к этому вознаграждению, могут быть предусмотрены в том числе и в трудовом договоре. Выводы. Как видим, имеется достаточно жесткий стандарт доказывания для признания произведения служебным. И, откровенно говоря, вопрос не самый простой. И чтобы работодателю не составило проблем обосновать свои права на служебные произведения, необходимо следующее. Во-первых, трудовой договор. Очевидно, что если нет трудовых отношений, нет и служебных произведений. При этом указание в договоре, что исключительное право на служебное произведение принадлежат работодателю, не является обязательным и не спасет само по себе. Второе. Должностная инструкция. В ней необходимо конкретизировать функции по созданию результатов интеллектуальной деятельности и перечень создаваемых работником служебных произведений. Перечень должен быть исчерпывающим. Условия должностной инструкции можно интегрировать в трудовой договор. Третье. Постановка служебного задания и принятие результата. Важно, чтобы из документов явно было видно, что перед работником была поставлена определенная задача и он создал конкретный результат который был принят работодателем. Принятие можно оформить в виде акта. При достаточной проработке можно реализовать это и в электронном виде. Четвертое. Фактическое использование служебного произведения или передача исключительного права работодателям и выплата вознаграждению работникам. Более подробный анализ в текстовом виде находится в моей статье. Ссылка традиционно в описании к видео. На этом у меня все. Благодарю за просмотр.